Здесь кое-что... Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Не смей приземляться на эту крышу. Заставь меня. Я заставлю тебя отправиться в лобби очень скоро, если ты приземлишься на эту крышу. Это уж точно. Эй! Ага. Хотите мне несколько таких на... Эту бороду Санты? Давай, иди сюда. Эй, Тай. Я нокнул чувака на той самой крыше, на которой я нахожусь. И давай прибей его. Это нечестно. Заткнись. Приход. О, боже мой. Действительно, давай, даже после обновления вы не можете понять, как измениться веднечем за половину другого времени. Смотри, как я падаю. Как перыш. Ха-ха. ты это видел? Поздравляю! Теперь давай делай свою работу! Эй, hey, hey, слушай, может быть, вы можете подождать, пока мой тиммейт придет сюда? Так что вы, ребята, могли бы провести честный бой, и победитель станет победителем. Это мои боеприпасы? Это было правильное решение, знаю. Я вроде плохо себя чувствую сейчас. Это бесчестное убийство моего друга. Friend, Вы должны заплатить. Я <с morse> uh, встретил его пять минут назад. Никаких обид, пацаны. Как насчет того, что мы разочнились счастливы и пошли по своим дорогам. Итак... Ты чувствуешь себя плохо на этот... Нет... Но, какая разница, было оружие. Оружие, да. У него была сковорода. Сковорода равняется оружию. Сковорода считается. Да, но ты знаешь, мы могли просто пригласить ему, бросить его, или даже отказаться. что оставлю тебя здесь, если ты не заткнешься. Окей, окей, окей. не жаль. Просто подними меня.